Кто управляет этой страной? Военная машина. Эти решения, конечно же, принимает не Джо Байден. Я хотел бы знать, кто принимает эти решения, и я просто хочу напомнить всем, что Соединенные Штаты являются мировым террористом. Мы только что подожгли Ближний Восток за последние 20 лет. И теперь мы ведем опосредованную войну в Украине, которую мы спровоцировали, НАТО спровоцировало. И только что было признано, что мы спровоцировали это бывшим премьер-министром Германии, и теперь мы пытаемся поссориться с Китаем, и они предсказывают, что мы спровоцировали. Китай не наш враг. У нас может начаться экономическая война. Вот что это такое. Это экономические войны. Это войны, потому что в Украине речь идет о жиженном природном газе и о том чтобы германия и Россия никогда не объединились потому что мы боимся природных ресурсов и рабочей силы россии и мы боимся что они объединятся с Германией с их технологиями и капиталом я скажу вам прямо сейчас ваш враг не китай ваш враг не россия ваш враг военно промышленный комплекс который выбирает эту страну на сотни миллиардов и триллионы долларов сколько раз министр обороны будет говорить нам "Эй, мы больше не можем отчитываться за за 2 триллиона долларов в Пентагоне, что уже дважды случалось в моей жизни. Итак, опять же, люди ведут себя так. Военную машину невозможно остановить.